Казалось бы, ноутбук 12,5 дюйма, кого сегодня таким удивишь. Но я беру вот эту клавиатуру, отсоединяю ее, и кладу сюда, вот это раскрываю в полный рост, отсюда достаю вот такую ножку, и теперь это десктоп на 17,3 дюйма. Охренеть, правда? От это технологии. Привет, с вами ЛСКО. Помните, я говорил, что я больше не буду делать обзор ноутбуков? Я не врал. Я, правда, не хочу, потому что они все одинаковые, но ребята из Asus каждый раз меня обламывают. Они говорят, Валя, мы такую вундервафлю собрали, что у тебя нет шансов ее не заценить. И она лежит у меня прямо здесь. Представлена была в Лас-Вегасе в начале этого года. В 2022-м Asus решил угореть по гнущимся ноутбукам с Fold-версией экрана. лет, понятное дело, всегда надо идти прямо в топов of the топ. OLED 17 дюймов. Вот это, чтобы вы понимали, 17 дюймов. И это, блин, замечательно. Поэтому сегодня смотрим на Asus ZenBook Fold 17 лет. Вот так это называется. Сколько стоит? Непонятно. Будет ли продаваться? Непонятно. Вернее, очевидно, что где-то в 2022-м наконец-то до нас, может, и доедет. А может и нет? Но ну, посмотрим. Тем не менее, друзья мои, замечательно, когда такие продукты выпускают. Помните Acer Predator 21X, который еще в те времена стоил 700 тысяч? 21 дюйма, гнутый экран, две карты 1080, GTX тогда еще от Nvidia, вот это была История. Располагайтесь поудобнее, заварите что-нибудь вкусненького поесть, и мы начинаем. Поехали. Народ, в начале видоса вы видели главную фишку, собственно, этого продукта. Это единый экран, который сгибается-разгибается, и это прототип. Ну, то есть, это инженерный сэмпл, это вообще не финальный девайс. Я думаю, что это один из тех, которые возили в том числе на CES, потому что здесь произошла авария. Соответственно, у нас с вами есть битый пиксель. Который мы обещали ребятам из Asus Особо не показывать сейчас я это закрою и вам его продемонстрирую <смех> <смех> Ну потому что как тут не крути Его короче скрыть не получится Он находится здесь И такое бывает иногда Но в этом нет никакой проблемы вообще Это устройство, которое побывало в руках журналистов а Я бы не хотел Оказываться в их руках, потому что Как правило это люди, которые Относятся к этому, ну как типа не свое, не жалко, и меня это честно говоря Каждый раз огорчает, каждый раз я ну стараюсь это все как-то, вот, знаешь, аккуратненько почистить, чтобы нарядненько было. А там люди такие, «Э, понеслась. В этом ролике я хочу поговорить на примере этого устройства вообще о жизнеспособности подобного концепта. Значит, в чем прикол? Обратите внимание, что, кстати, клавиатура Bluetooth, она, видите, может существовать абсолютно отдельно. Ее можно даже не вкладывать внутрь, в таком случае этот ноутбук также закрывается. Значит, основные фишечки этого продукта заключаются в следующем. До Core i7 12-го поколения процессоры. Как вы понимаете, они могут быть разными. Батарея 75 ватт-час. Здесь у нас 30 тысяч открытий и раскрытий. Это дохренище. На самом деле, он морально устареет раньше, чем выйдет из строя, что касается именно шарнира. И современные продукты показывают, что с этим проблем нет. А если вдруг что-то, как-то, обычно это гарантии, это можно исправить. И вы знаете, когда первые складные смартфоны показали, я тогда смотрел на это и думал, ну, ну, понимаешь, какая штука? Ну, вот у тебя вот такой смартфончик, ты его раскрыл, он как бы стал побольше, да, Fold? флип вообще, скорее, в большей степени про, например, эм, lifestyle, fashion, фэшн, вот это все, новый Razer от Motorola. Это все про, вот, э, ну, понимаете, имидж. Я смотрел и думал, я хочу складной планшет. Это же велич, это охренительно. Мне в принципе даже клавиатура не нужна по большому счету, потому что вот это весьма компактно, вот это берешь с собой, не страдаешь в самолете или еще где-то. Я просто представляю, как я сажусь в самолете в эконом-класс вот этот, который с длинными ногами, да, Space Plus, достаю вот такую радость, делаю раз, причем хопа! делаю два. Вот так его ставлю, и у меня тут просто персональный кинотеатр обламывает два момента. В сложном состоянии это соотношение сторон 3 к 2, в разложенном 4 к 3. То есть для кино это слишком квадратные все состояния, и часть экрана не будет использоваться. Это, конечно, грустно, но по большому счету, ну ну, ну и ладно, ну и что? Это офигевший олет экран с охреневшим разрешением, понятное дело, потому что это OLED-экран. Здесь Хармон Кордон звук, на мой вкус, не очень хороший. James То есть не идеальный. Возможно, опять же, это особенности сэмпла, и вживую это будет смотреться лучше, потому что, на самом деле, выглядит внушительно, и почему такой плоский звук, вообще непонятно. Но кайф этого продукта именно в том, что ты можешь им пользоваться абсолютно отстраненно. Тебе вообще не нужно вот ни ничего здесь дополнительного. Я просто взял в экран, тыц-тыц-тыц, что надо, включил и полетел. Если что, клавиатурочкой, опять же, пользуешься внешне из интересного. У нас с вами здесь распределены компоненты, соответственно, по всей площади вот этого устройства, чтобы равномерно и справа, и слева. Также у нас с вами есть USB Type-C и Thunderbolt 4. И это, собственно, единственные два порта, которые здесь доступны. Кроме того, есть еще, понятное дело, 3,5-миллиметровый разъем. Комбо, аудио in аудио-аут, вот эти радости. Больше ничего нет. Кнопки громкости еще и, конечно же, камера, причем непростая. Фишка-то в том, что камера инфракрасная и поддерживает, понятное дело, Windows Hello, но также она еще и следит за тем, как вы вообще смотрите на это устройство. Поэтому когда вы сидите, работаете, все нормально, вам стоит отойти от своего компьютера, и он заблокирует экран. Либо, если вы сидите работаете, а потом таки отвлеклись, то он может понизить яркость для, понятное дело, долгого времени работы. Вот такая вот история. Более того, он работает на современном железе, поэтому Ох... охлаждение конечно активное. Вот тут вот выдув происходит теплого воздуха, я пытаюсь услышать вентиляторы, и что-то их не слышно вообще, то есть вот в таком режиме здесь все окей. Вы скажете, ну а если запустить тяжелую игру? Ну, ребята, это не рок, здесь тяжелую игру запустить прям не получится, потому что Iris и графика, это, в общем-то, окей по современным меркам для всех базовых задач, но поиграть во что-то современное вряд ли получится. Можете в Steam, как Илья Казаков, купить себе за 97 рублей Gigdillions и там играть в счастье. Это Два. Лучше, Два. Да, GVT Lens 2 Сидишь, играешь, 17 дюймов, как всегда мечтал Вы знаете, это рабочий, ну, рабочий вариант Я надеюсь, что все это продолжит развиваться И мы с вами в ближайшем будущем сможем увидеть подобное устройство За уже вменяемые деньги И все будет хорошо И вот это вот, как будто бы, конечно, конечно Это слишком сложно, слишком дорого Слишком даже непрактично, несмотря на то, что местами удобно Но, блин, вот почему-то именно вот это В меня, старого скептика вселяет какую-то, знаете, вот эту вот юношескую радость, что инженеры продолжают радовать нас какими-то вот такими устройствами. Абсолютно, абсолютно непрактичными, но чертовски привлекательными. Спасибо, что смотрели это видео, вот такое оно получилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. Есть ли будущее у таких продуктов? И совсем скоро увидимся. Пока.